Итак, друзья, мы начинаем. Еще раз приветствую всех. Приветствую вас на нашем вебинаре, который посвящен сегодня технологиям защиты защиты.нет-приложений. Меня зовут Антон Тихенко, я являюсь руководителем технической поддержки компании «Актив». И с нами сегодня еще Тимофей Матерницкий, это руководитель направления «Гордант». Предлагаю вам поговорить сегодня об основных методиках, которые, в общем-то, используются для автоматических утилит, для утилит защиты .NET. Нужно это, чтобы помочь, так сказать, разработчикам программного обеспечения отличать фундаментальные технологии защиты, ну, скажем, от простых фиш, которые к защите опосредованы. Давайте начинать. И в первую очередь вспомним немножко цели вообще использования протекторов разными разработчиками софта. На слайде у нас три такие цели. Первая — это так называемая защита от анализа. Здесь, например, имеется в виду, что мы хотим препятствовать обнаружению недокументированных возможностей в нашем коде, в коде приложения. Или же э, вендор не хочет э, дать возможность исследовать принципы работы его программы. Ну, и как вариант, э, это защищает от написания так называемых генераторов ключей. Защита от модификации, ну, здесь, например, имеется в виду э, защита от, от, устро, э, от извлечения проверок, например, да, чтобы не дать э, злоумышленнику, там, хакеру, отрезать проверку паролей в нашем приложении или брать проверку лицензии, которая может быть обращением к электронному ключу. Ну и фактически защититься от снятия ограничений в работе нашего ПО, чтобы не могли его взять, куда, отнести туда, куда не надо, установить в неограниченном количестве и все такое. Защита же от копирования. Здесь, по сути, часто идет речь про, про то, что разработчик не хочет, чтобы его ценные алгоритмы, его ноу-хау кто-то взял, вытащил из кода и скопировал. Сразу вспомним еще, какие могут быть, скажем так, ну, типы, или механизмы защиты, да? мы выделяем два. Это, скажем, это такое ядро технологий для защиты точки на это приложение. С левой мы видим так называемые офускаторы, предназначенные в основном для защиты от статического анализа. На правой половине слайда у нас протекторы, ну, или защищающие кода. Они позволяют также мешать анализу, и в свою очередь они направлены на защиту от называемого взлома, взлома приложения. Если немножко попытаться переложить эту логику, скажем так, на, на более-менее понятные примеры жизни, ну, представьте, что э, вы написали письмо. Написали кому-то простое письмо на бумаге, ну, или напечатали, то есть у нас есть текст на бумажке. Э, и вы почему-то не хотите, чтобы кто-то подсмотрел этот текст, это сообщение, да, например, не знаю, почтальон, он, чтобы не увидел, что там написано, а вот только адресат мог понять, о чем там речь в этом письме. Вот если это письмо мы защитим обфускацией, то, по сути, мы меняем, визуально меняем текст, мы его видоизменяем и превращаем в такую, ну, скажем, абракадабр. То есть читать его становится невозможным. Никто со стороны, глядя на этот текст, не поймет, о чем там речь. Но что интересно, получатель возьмет в руки эту бумажку и прочитает, то есть ну, смысл для него будет понятен например, в пику метода шифрования, да, который используется для защиты, ну, также обмена сообщениями, например, да, возьмем письмами, то зашифрованное письмо все-таки получатель должен расшифровать и привести к читаемому состоянию. А не меняется. Вот оно как видоизменилось, все, оно таким и должно читаться. А защищальщики же делают следующее. Они, по сути, прячут наше письмо в сейф. То есть закрывают его вообще от доступа а, третьих лиц. Мы положили бумажку в сейф, а, закрыли его, на, на, назначили пароль, передали пароль только нашему получателю, и все. Никто другой письмо не возьмет в руки и не увидит. Это, ну так, сравнение с защитой протектора. А, будем примерно так и рассматривать все это дело. Я уже сказал, а, или ничего нет, но тем не менее, утилиты, скажем так, защиты, они могут быть как. А, Грубо говоря, все в одном. Одна утилита и опускатор, и протектор, и там много-много-много чего может быть еще указано в ее свой в описании утилиты. Но всегда есть, опять же, две технологии. И поподробнее давайте взглянем именно на технологии опускации. Какие ключевые инструменты, какие ключевые механики для, существуют именно для опускации кода. Это символьная опускация или переименование объектов в коде. Это шифрование строковых констант, и третье – это опускаться графа потока управления. Дальше пойдем и по порядку рассмотрим подробности каждого из этих, каждой из этих технологий. Начнем с символов опускаться, потому что это, ну, считается, что это такой самый простой метод защиты, да? и первый, первый уровень, назовем его так. Что имеется в виду? Вот у нас есть пример незащищенный код, защищенный справа код, и, по сути, символ опускаться делает именно то, что я приводил в примере с письмом, меняет, меняет понятный читаемый ИЛ-код, а точка приложение приложения, они компилируются именно в такой промежуточный ИЛ-код, который по, по факту человек, даже человек легко читает. То есть это защита, как раз та самая защита от статического анализа, когда берут уже скомпилированное приложение, экзешник или DLL-ку, скармливают какому-то дизассемблеру и получают на выходе вот то, что мы видим слева, до защиты. Но это, в том, это опять же, в том случае, если приложение мы не обфусцировали. Если афуцировали то после дезассемблирования мы видим вот то, что примерно есть справа. То есть тут меняются имена функций, меняются названия методов, делается перегрузка имен по методам, то есть разные по своей функциональности методы принимают одинаковый вид, как будто бы это один и тот же метод. А по факту делают разное, и зло, злоумышленнику, там, негодяю приходится так попотеть, чтобы разобраться, в какой момент и, и почему один и тот же, казалось бы, метод делать разные вещи. Вот, собственно, назначение обфускаторов, Именно для этого они нужны. Да, кстати, насчет дизассемблеров. Есть такое... Особенность, что они очень легко и просто находятся в интернете. Можно зайти в Google, вбить disassembler.net, и там ну, масса вариантов, доступных для свободного скачивания, даже есть онлайн. То есть никакой нет проблемы в том, чтобы взять и раскрыть, посмотреть ИЛ-код. Следующий метод – это шифрование строковых констант, так называемое. Тоже ищите, скажем так, глазами в описании утилит защиты такую, такой пунктик, он полезен и вот чем. Даже несмотря на то, что наш код уже, например, на первом этапе был официрован и, казалось бы, приобрел такой плохо, плохо читаемый или вообще не читаемый непонятный вид, остаются такие вещи, как строки, строковые сообщения. То есть то, то что видит, например, пользователь, когда работает с вашим приложением. И понятно, да, что когда выдаёт, приложение дает сообщение, Uh -huh. нет лицензии, лицензии стекла. Но это значит, наверное, что перед, перед, перед выводом этого сообщения приложение проверило, сделало проверку лицензии в коде, и можно спокойно взять uh, и, собственно, по этой строчке поискать тот, то место, где эта проверка делается. Таким образом, даже в, обфусцированном, в символе, обфусцированном коде, вот то, о чем мы говорили на предыдущем слайде, но гораздо проще становится искать uh, вот эти вот проверки, вырезать их и обратно уже просто брать и даже офицированный код компилировать без проверок. То есть, опять же, нюанс и проблематика .NET приложений, то, что после дезассимблирования можно даже восстановить исходники из скомпилированного приложения. Есть специальные, есть специальные, да, утилиты, вот в частности уже подсказывают одну из таких, очень, кстати, удобная, сам пользовался, в каком-то смысле рекомендую там реально видно весь исходник. Мы берем экзешник, а видим исходник, загружаем экзешник. И чтобы, такое, чтобы это, эта штука нам особо сильно не помогла, вот э, строчки мы, мы приложение аффуцировали символно и попрятали строки, да, чтобы ориентироваться было тяжело. Едем дальше, и третья технология, наверное, скажем так, самая мощное, тоже своего рода must-have. В протекторах ищите ее, если выбираете разные, рассматриваете разные варианты, смотрите на сайтах производителя. Опускация графа потока управления. Как это, в общем-то, работает? Вот смотрите, у нас слева... Сейчас включу. Да, теперь вы должны видеть мой курсор. Здесь слева мы... Ну, самый-самый банальнейший пример — незащищенный метод. Один всего лишь незащищенный метод. Под строчкой код метода понятно, что там... Мы подразумеваем, держим в голове, что там много строк кода этого метода. Так вот, что же делается протектором или опускатором? На самом деле они могут называться и так, и так. И лишь по описанию, скажем так, функций этих утилит можно понять, что там реально есть и чего нет. Ну так вот, защищалка наша берет и распиливает этот большой функциональный кусок кода на небольшие блоки. То есть действительно делить на кусочки. При этом, что важно, эти кусочки после такого вот распила, они они как бы весь, весь код, весь метод, он остается работоспособным, то есть его функции не теряются. Он что делал, то и продолжает делать. Не знаю, выводил на печать, так и он его на печать и выводит. И далее уже в защищенном приложении мы увидим вот нечто похожее на то, что у нас справа. То есть... Вот эти блоки кода, они э, видоизменяются, тоже преобразуются, и внимание хаотично располагаются в коде прилож... э, Ну, да, в теле приложения в L-коде. Мало того, они еще замусливаются дополнительными блоками, совершенно не относящимися к, к нашему методу. И если говорить именно про, про нашу систему защиты, про наш протектор, они еще дополнительно. Но не они, а последовательность, после правильная последовательность их вызова, она шифруется. Шифруется на аппаратном ключе, ну, или на программном ключе Гордант. то есть на ключе лицензии. И без этого ключа мы, ну, приложение просто не сможет а, понять, какой блок а, в какой момент выполнять и вообще, что вот с этим безобразием делать. Собственно, вот здесь вот снизу мы видим L3, это как раз-таки управляющая процедура, которая нам помогает правильно подбирать, какой блок вызвать. Анализировать это в статике, но попросту смысла большого нет. Тяжеловато будет. Ну и здесь давайте немножечко такой подытожим, подведем промежуточный итог. Почему вообще мы разделили вот эти защища защищалки, на два типа, опускатор, протектор. Все просто у чисто опускаторов, у утилит, которые занимаются только переименованием, там, может быть, шифрованием строк и так далее, есть свои недостатки, они очень, ну, такие существенные. И, по сути, я уже косвенно говорил, что даже опусцированный код, он остается рабочим после, после дезассимулирования. И при помощи специальных утилит мы получаем исходник, спокойно компилируем уже его сами, и, можно сказать, получаем, ну скажем, скажем так, возможность распространять чужой софт от своего имени, как будто бы мы сами это написали собрали. Ну и плюс, если там не очень много проверок, то вырезали лишнее, добавили, может быть, какие-то там пару фич от себя в этот код и вот все сказали это наше приложение это вот такой вот недостаток ну скажем так если если это если нужно именно собрать из всего исходника готовое приложение точнее из приложения сначала получить исходника потом выдать это за свое протектор нам тут помогает в чем именно протектор да? он предназначен для ну, скажем так, шифрование э, кусков кода, именно кусков кода, именно вот этих методов, э, и в нашем случае, по крайней мере, эти методы переносятся, еще, выносятся вообще из тела приложения, из л-кода в специально защищенный контейнер. Э, не могу сказать, что так делают вообще все на рынке протекторов, но мы так делаем, и обращайте внимание, вот, э, как работают именно протекторы у других производителей, как, если смотрите. Ну и по факту это дает возможность защищаться от дампа. Дальше давайте уже смотреть, как, как на, на примере нашего утилита, на примере нашего протектора происходит перенос и защита L-кода. Опять же, слева у нас не защищенный метод, именно метод, ну, берем для простоты один, всего лишь один метод, выполняет простую арифметическую операцию, сложение, и мы очень не хотим чтобы этот метод засветился именно в L-коде. Мы, мы говорим протектору, что надо взять вот его, да, можно указать конкретно, какие методы брать и защищать. Мы говорим протектору взять этот метод, собственно, защитить, а на выходе уже в обработанном L-коде. это исходный L-код, то есть там дальше где-то выше, ниже этого метода еще куча другого кода, вот мы получаем уже обработанное приложение, наше DLL или XZ, или набор таких файлов, где, казалось бы, вот он тот же самый метод, но вместо его реализации мы видим некий call VM. Вот этот вызов вставил сюда наш протектор сразу после того, как вообще вырезал и убрал вот этот исходный код, исходный метод, код исходного метода. Причем, опять же, в нашем случае этот метод шифруется. Шифруется, как вы поняли, уже, наверное, на ключах включая Гордан. И в защищенном хранилище, во внешнем защищенном хранилище, в нашей специальной библиотечке, лежит он уже тоже не в открытом виде. То есть вот это вот, вот этот непонятный набор символов это на самом деле наш арифметический метод. Ну и со всем этим безобразием, как этим управлять и что делать, разбирается наша собственная небольшая виртуальная машина. Смотрите. Чуть-чуть э, хочу поговорить про вообще э, такую штуку, как э, работа ПО, то есть что же происходит вообще при запуске защищенной программы, ну и вообще программ в целом, а, потому что происходит, собственно, то же самое, что и всегда. Все, необх... Все файлы приложения берутся и загружаются в так называемую виртуальную память процесса, откуда уже э, они поступают, ну, если мы говорим про нативный код э, это ассемблерные инструкции, которые исполняется процессором. Ил код это немножко другое. И, собственно, вот если посмотреть на злоумышленника, который захотел бы, например, изучать именно не .NET, вот сейчас немножко переключусь, но, тем не менее, не .NET, а в приложение да, то для него вот эта область, вот эта виртуальная память процесса имеет ценность, потому что там собственно, распакованный код этого приложения, ассемблерные инструкции, откуда их можно уже дамбить. Ну, по крайней мере, пытаться это делать. А, например, следователь э, .NET приложения, наверное, подумал бы поначалу что-то в духе «Ну, нафига вообще мне это надо? лезть есть какую-то память? Пойду-ка я в свой илдазм или в другую утилиту». И, ну, попросту посмотрю, что там в файлах, которые и так у меня на жестком диске валяются. Да и не буду заморачиваться с памятью. Но, и, кстати, опять же, это сработает, если приложение, соответственно, не защищено никак, или защищено только простым, простым опускатором, а, тоже, тоже без дополнительных примочек шифрования и удаления там, элементов тех же строк. Да, нет, ну, то есть нет никакого смысла ему лезть в память. Но... Если приложение накрыто нашим протектором, он как раз таки увидит в ходе вот эти call virtvm, call virtvm. То есть вроде есть метод, а туловище нет. Чего делать? Тогда он уже, наверное, подумает: ладно, схожу, попытаюсь, посмотрю, что там в памяти. Что же с этим процессом происходит. Ну, и, по сути, в памяти он тоже не найдет не найдет вот эти методы, вместо которых call virtualm. По крайней мере, в нашем случае, да. Если, опять же, покопаться поглубже в каких-то других решениях, других э, разработчиков протекторов, то надо все-таки попытаться понять, а как этот именно протектор кода работает? То есть он, он просто зашифровал э, выбранные методы, или тоже их как-то спрятал, убрал куда-то. Или он, может быть, вообще, если этот протектор работает, ну, скажем так, как Классический упаковщик, и после запуска программы эти методы расшифровывать и пихать туда же в оперативку. Тогда да. Тогда вот здесь вот, вот, в виртуальной памяти процесса, мы увидим наш L-код уже в расшифрованном виде. Будет смысл его дампить. В нашем случае это не работает. Поэтому давайте смотреть, как у нас организована работа защищенного внимание, именно уже защищенного промежуточного EL-кода. И здесь вот мы в серединке слайда видим набор таких серых прямоугольников. И что, собственно, это такое? Что тут происходит? Вот уже приложение запущено, оно в виртуальной памяти процесса. И это, это как бы вот та самая конструкция, которая получается, получается благодаря нашему протектору. Сверху мы видим, первое, первое это обработанный код. Ну, это, по сути, все ваше приложение, за исключением тех методов, которые вы пометили для защиты. Для защиты, для виртуализации, там, для вырезания из тела приложения. Опять же, все по-разному называют. У кого-то на сайтах протекторов это действительно называется виртуализацией. Просто надо внимательно смотреть и обращать внимание, что, постараться выяснить, что за этими терминами стоит. У нас за этим вот вот что. В обработанном ИЛ-коде мы как, как раз-таки идем-идем-идем э, по телу приложения, натыкаемся на метод, где э, код был вырезан, где есть вызов виртуальной машины, и после этого, собственно, виртуальная машина перехватывает на себя управление и э, идет уже в защищенное хранилище. То есть виртуальная машина знает э, по вот этому call-virt-vm, ну, там, на самом деле, не только это, там достаточно большие такие сложные механизмы идентификации методов, но, тем не менее, виртуальная машина понимает, в какой момент, какой из защищенных методов надо забрать, собственно, дернуть из защищенного хранилища. После того, как виртуалка добирается до нужного метода, скажем так, и говорит, что вот надо метод один, защищенное хранилище дальше уже делает что? Ну, собственно, перехватывает управление и начинает пытаться расшифровать, расшифровать тело метода. Я, наверное, не упомянул, что... А, или, да, я упоминал на пару слов назад, что методы зашифрованы на, наш... на ключах Гордан. Соответственно, первое, что нужно сделать, расшифровать этот метод. И если это не получается сделать, если нет правильного ключа, то что произойдет, пользователь правильно увидит сообщение. Сообщение от нашей защиты, из из этого уже защищенного хранилища по сути оно вылетает то есть нет лицензии полицейские скажут что нет лицензии установи ключ ну примерно так соответственно если лицензия и ключ есть идет процедура идет дальше и вырабатывается с использованием опять же нашего ключа производится операция обратного расшифрования этого метода то есть ключ помогает выработать специальный секрет, который уже используется при декодировании методов. Но декодировав метод, мы уже не, не, не пуляем его сразу на исполнение, а берем на себя, вот как раз наш защищенная хранилище берет на себя часть, часть работы так называемого JIT компилятора а, То есть мы сами этот метод компилируем. То есть а, делаем а, пригодный для исполнения уже, ну, по сути, машинный код с ансамблерными инструкциями. И из, из всего этого получается так называемый делегат. Вот уже здесь э, у нас Neo код, как я сказал, скомпилированный код. Тут вот валяется в этой области. И дальше он отправляется э, в так называемую э, Common Language Runtime, ну или CRL. Э, она же для .NET приложений, .NET Framework. То есть это уже Microsoftская виртуальная машина, такая большая, крупная, которая берет полностью на себя управление, этим кодом распоряжается и исполняет его. Дальше мы ничего не делаем, дальше мы не трогаем, дальше уже безопасность и корректность работы осуществляют, гарантируются, собственно, вот этим CLR. А делегаты, по сути, после того, как они использованы, и если они уже не, не требуются нашему приложению, то есть не вызываются, они удаляются специальным кэш-менеджером, они просто подчищаются в этой памяти процесса, и на их место там прилетают другие делегаты от других методов. Это такой непрерывный процесс. То есть ну, в результате получается, что даже виртуальной памяти процесса, когда, скажем так, нехороший человек, злоумышленник, решил попытаться сдампить приложение из памяти, фактически он тут не найдет того же самого легко читаемого EL кода И, ну, я думаю, что разбираться и... Вот в этом вот всем ему будет очень-очень сложно. А на этом, в принципе, про фундаментальные технологии защиты, наверное, уже все. То есть мы рассмотрели смотрели именно то, на что надо смотреть в первую очередь. Это то, что относится к защите вашего приложения, что напрямую влияет, собственно, на стойкость, стойкость отладки и вот этим всем ухищрением хакеров. Дальше мы выделили всего несколько фич у протекторов, которые встречаются на рынке, их на самом деле нам больше. Ну, по крайней мере, бывает заявлено гораздо больше. Иногда некоторые вот из этих блоков разбиваются там в описании протектора на несколько разных, но по сути одно и то же делают или, или работают вместе. Но мы выбрали те, которые, ну, на, ну, как, как бы заслуживают внимание, да, на наш взгляд заслуживают внимание Контроль целостности. Думаю, тут э, всем все понятно в целом. То есть мы, э, ну, как бы протекторы, заявляют, что помогают э, отследить э, и контролировать состояние вашего приложения, что оно не, никем не изменялось, что туда ничего не, не, не внесли, какой-то нестандартный, э, ну, скажем так, левый код. Ну, и по сути, э, чаще всего это, наверное, Делается за счет периодической проверки хэшей, хэшей из файлов самого приложения, контрольных сумм промежуточного кода, или, если есть, если протектор использует некую виртуализацию, то можно еще контролировать, собственно, ну, смотреть контрольную сумму виртуальных машин. Дальше идем и видим так называемую защиту от отладки. Тот же интересный пункт. По сути, это нам заявляют про что? Нам говорят, что мы... Протектор делает так, что когда ваше приложение там открывают тем же илдазм или пытаются посмотреть через точку на этот рефлектор, ну и, собственно, отлаживать, приложение будет падать. Ну, где-то на каком-то моменте, скорее всего, оно упадет, потому что там стоит какая-то специальная проверочка, специальный, специальный код, который мониторит и говорит, ага, вот я вижу илдазм, все, дальше работать нельзя. В принципе, фишка, наверное, интересная, но есть тоже некоторые проблемы с ней. Как правило, они работают, скажем так, от версии к версии. То есть вышла новая версия дизассемблера, и все, и вот эти все расставленные защиты уже не, ничего не значат, и код спокойно открывается, ничего там не падает. Но тем более, если берутся какие-то дизассемблеры вообще, ну не знаю, самописные, то есть э, э, негодяй какой-то, хакер сам себе написал дизассемблер, а это сделать не, не особо сложно, язык хорошо документирован, то, в принципе, он очень, очень спокойно может все эти, э, все эти защиты от отладчиков, так сказать, обходить и, ну, и забивать на них. И опять же, вот этот термин защита от отладки, по сути, можно притянуть к чему угодно, и фактически то, о чем мы говорили выше, вот эти все опускаторы, протекция, виртуализация кода, перенос в защищенный контейнер, это все как, как бы защита от отладки, это все направлено на достижение этой цели, чтобы не дать что-то там в вашем приложении разговаривать. Дальше идем, оптимизация размера, честно говоря, тоже занятный пункт, на мой взгляд, потому что под этим, как правило, понимают такую функцию удаления неиспользуемых методов. Не совсем понятно, по каким критериям протекторы, которые заявляют о такой фиче, определяют, что метод можно, можно вообще удалить. То есть как, как, они, как они ориентируются, непонятно. Если, например, они ориентируются на, скажем так, частоту вызовов метода, то вполне возможно попасть в такую ситуацию, что будет удален метод, который должен работать, который полезный. И ну, разработчик приложения не зря его писал, например, ну, не знаю, метод, который раз четыре раза в год работает, и, то есть раз в квартал выгружать какую-нибудь отчетность из бухгалтерской программы. Будет обидно, если через три месяца вам позвонит клиент и скажет, что вот важная для него сейчас фи функция вашего приложения ну, попросту не работает. Надо ну, просто с аккуратностью не почитать, что, что здесь имеется в виду, как работает, и принять решение, полезно не полезно вам такое. Ну и водяные знаки, опять же, Довольно понятная, в принципе, технология, направленная уже не на защиту, да и, в принципе, предыдущий пункт тоже уже к защите да, опосредован, не на защиту именно кода, а скорее такое противодействие и урегулирование на, на, на, в рамках закона. Да? То есть что имеется в виду? Протектор говорит, что мы можем пометить в коде вашего приложения, точнее, мы даем вам возможность расставить меточки и... Приложение, скажем так, сказать, вот этот дистрибутив, он кому был продан, какому клиенту, или вот этот дистрибутив для какого региона предназначен для распространения. И если вдруг где-то в свободном доступе находится, вы видите, что выложен для скачивания дистрибутив Ивана Ивановича из, не знаю, там, Саратов, то вы понимаете, что ну, Иван Ивановичу можно что-то предъявить. Вот я, ну, я как бы интерпретирую водяные знаки именно главным образом для этого, технология такая. Ну, то есть, вот, чтобы иметь повод и возможность в рамках закона как-то регулировать такие конфликты. Еще водяные знаки, ну, точнее, не, уже не водяные знаки, а схожие по логике технология, полезна была, по крайней мере, полезна совсем для других целей, Давайте посмотрим дальше. О чем здесь речь? Речь о том, что вообще безотносительно уже, здесь уже смотрим, безотносительно защиты .NET приложений, а вообще протекторов, существует и существовала, и существует такая проблема, как ложное срабатывание антивирусов. То есть антивирусы, к сожалению, частенько не доверяют приложениям, которые накрыты каким-то протектором, какой-то защитой. То есть почему это происходит? Антивирус полимоноз при помощи своего полиморфного движка пытается понять, а где, что делать приложение, и найти в приложении ну, сомнительный функционал, скажем так, функциональность сомнительную. А если он находит э, участок кода, который он вообще не, не может проанализировать, то производитель антивирусов э, чаще всего как раз-таки э, помечают такие приложения ну, заведомо вредоносными. Вот увидел такой кусок кода, который не может проанализировать, все, лучше мы скажем, что это вредонос. Коллеги, немножко отвлекусь, мне подсказывают водяные знаки скорее для доказательства авторства, если украли библиотеку, перебили ресурсы и продают как свою. Совершенно верно, да, я согласен. Это работает, опять же, на уровне закона, Там, закон об авторском, об авторском праве и так далее. Так, Вернемся к антивирусам. И несколько лет назад, собственно, эта проблема... Этой проблемой решили заняться, скажем так, централизованно. Собрались представители разных антивирусных производителей. В частности, РУ, наверное, руководил этим всем Семантик. Из наших отечественных представителей там, были, там был Касперский, антивирус Касперского. Придумали, собственно, такую архитектуру, и, да и создали ее уже, да, она работала. То есть технологии назвали... Software Tagged System. И на нашем слайде, собственно, как она работает, это как раз-таки из официальной презентации а, этой системы. То есть что они сказали? Мы, они сказали, что мы делаем свою инфраструктуру открытых ключей, мы делаем свой PKI, делаем, а, а, создаем такой корневой центр сертификации, который всем-всем-всем разработчикам а, защищалок и протекторов раздает сертификаты. Мы, кстати, в свое время тоже такое получали. Сейчас он, сейчас он а, не имеет никакой ценности. А, забегу вперед, потому что система это уже не работает. Но было дело. И зачем нужен этот сертификат разработчикам протекторов? А на базе этого сертификата они генери генерируют специальные метки, которые уже раздают вендорам, то есть вам, для встройки в свою, в свое, в свое приложение вместе с защитой. Uh, то есть по логике антивирус должен был увидеть в коде приложения такую метку и уже, ну, прям вообще не реагировать на, uh, на код, на, накрытый протектором. То есть, да, не могу прочитать, но есть метка, и все автоматически доверяет вам приложению. Uh, опять же, эти метки um, проверялись на присутствии uh, так называемых блэк-листах, uh, для, для чего нам и нужна архитектура вот этих uh, PKI, uh, открытых ключей. Если через интернет антивирус проверял, что метка нормальная, чистая в белом листе, то опять же априори доверяет приложению. Если в черных листах метка, то блочит все это вредонос. Проблема, ну, скажем так, на мой взгляд, и вообще, в целом, кажется, на поверхности лежит. И в первую очередь производители антивирусов в массе своей не поддержали. Не поддержали эту инициативу, не поддержали эту систему, потому что есть некоторое расхождение по логике. То есть, как бы кажется, что антивирус должен все-таки сначала проверить приложение, найти все, все там участки, которые, в которых он сомневается. А эта же система говорит, что смотри, вот ты на, натыкаешься на, сразу на метку Тагн System, она как бы не в черном листе. И доверяй, пожалуйста, этому приложению, дальше ничего не проверяй. Но где, где гарантия, что эту метку вместе с протектором совершенно легально не купит какой-нибудь злоумышленник да, и не накроет свой вирус? А, как ни странно, разработчики вирусов и, вся, ну, и любого рода вредоносов, кстати, любят использовать протектор, потому что ну, как бы удобно, это прячется код, который, по сути, вредит, но проанализировать и понять это сразу невозможно. В общем-то, поэтому антивирусы не пошли за этой системой, не взлетела она. Кстати, на следующем слайде есть пример того, как эта метка, в общем-то, выглядит уже в коде. Опять же, это не к .NET относится, а в принципе. Вот он, этот тагант. И... Опять же, поскольку такая система не пошла, а аналогов не появилась, возникает резонный вопрос, как спасаться от этих самых ложных срабатываний. Потому что они никуда не делись, могу подтвердить, что к нам часто обращаются. Ну, не то, что прям сильно часто, но это, скажем так, волнообразная такая тенденция. То антивирусы молчат, молчат, молчат, то кто-то в какой-то момент начинает истерить. И эта проблема существует, остается, она затрагивает всех, и нас, производителей протекторов, и вас, разработчиков, использующих протекторы, и, собственно, самих, самих производителей антивирусов. Потому что люди обращаются, люди жалуются. Мы, собственно, поп попытались, ну не попытались, а взяли и обратились к коллегам из лаборатории Касперского, чтобы получить какие-то комментарии на тему того, ну, что, что делать, что порекомендовать людям. Чтобы снизить, именно снизить, к сожалению, совсем уйти от ложных срабатываний не получится, но можно снизить количество, то есть процент этих срабатываний. Первая рекомендация очень очевидная. Надо подписывать, внимание, защищенное приложение, то есть уже после того, как вы прогнали его через протектор, надо подписывать своей цифровой подписью. Это повышает доверие и самой операционной системы, и как бы, так, поднимает ваш рейтинг в глазах антивирусов. Дальше идет про такой интересный тоже пункт, проверка приложений через вирус Total. Думаю, всем этот сервис известен, принадлежит компании Google, вроде бы. И главной своей задачей он как раз делает то же самое, что и в принципе антивируса, но там внутри этого сервиса много-много-много разных движков от разных производителей антивируса. По секрету, наверное, скажу, что... Опять же, от коллег с Касперского мы узнали, что, ну, на самом деле, там движки неполноценные, то есть вряд ли какой-то производитель антивируса захочет прям взять и слить весь свой код, весь свой движок. Но много чего отдают, действительно, хоть и урезанный движок, но помогает, помогает. Помогает снизить, опять же, снизить процентик срабатывания. То есть э, идея в том, что вы взяли приложение, собрали, защитили, опять же таки, накрыли протектором, Отправили вот этот э, на проверку через вирус тоту Можно делать автоматизированно, есть у них специальная для этого API. И тут еще нюанс в том, что протекторы частенько делают следующим образом: каждая итерация защиты отличается от предыдущей. То есть, казалось бы, на входе мы протектору даем один и тот же файл, он его защищает, а сигнатуры на выходе разные. И антивирусы немножко по-разному реагируют. То есть. В течение, там, не знаю, нескольких минут можно сделать 10 итераций защиты, они все, и на них на все антивирусы будут либо немного, либо сильно по-разному реагировать. Можно даже добиваться таким вот итеративным а, а, защита-проверка, защита, проверка, проверка, я имею в виду на верстоту. Защита проверка можно добиться состояния, когда, там, не знаю, из 100 движков отреагирует только 10. Ну, например. А, едем дальше. И следующая у нас а, рекомендация добавлять программу в белые списки антивирусов, но. Фактически это рекомендация уже для конечных пользователей. То есть, если конечный пользователь понимает, ну, обращается к вам, доверяет вам, понимает, что все хорошо, что приложение нормально, все, нет никаких вирусов, это, ну, к сожалению, такая особенность его. Просто попытайтесь договориться, чтобы пользователи, админы пользователей добавляли в исключение в ваше приложение. Если что, это рекомендация от антивируса вот ну и сообщайте антивирусным компаниям то есть общайтесь с ними доносите на них информацию о количестве этих ложных срабатываний они настроены на ну, как, как правило настроены на взаимодействие на сотрудничество в этом плане потому что их это тоже действительно цепляет эта проблема и это нужно всем вот, в общем-то, и все. А, мне еще подсказывают, кстати, по, по белым спискам. Здесь речь идет не только о белых списках, то есть о списках исключений на компьютерах клиента, но и о белых, о белых списках, которые антивирусы размещают у себя на своих ресурсах в интернете. Туда также можно доба доба просить добавлять свое приложение. Это поможет еще сильнее. Так, есть у нас небольшой комментарий. к вирус Total всегда, всегда считал, что там в контейнерах запускаются обычные коммерческие антивирусы, а не какие-то особые версии. Точная, точная ли инфа насчет особых версий? Ну, <laughs> еще раз, это нам порекомендовали производители антивируса, сообщили, что действительно не, не целиком свои движки они туда отдают. Но этого достаточно, чтобы еще раз снизить процент срабатывания, ложных срабатываний антивируса. Ну, поэтому вот как-то так. Думаю, нас в этом плане не обманули. Так, коллеги, не обращаем внимания на следующий слайд. Сейчас мы перейдем уже к нашей демонстрации. Да, у нас сегодня запланирована еще демонстрация. И посмотрим мы на работу нашего протектора, как, он, как выполняется защитаnet приложения у нас сейчас я перейду на демонстрацию экрана прошу подождать немножко друзья на всякий случай спрошу всем ли видно мой экран Прекрасно. Прекрасно. Тогда презентация нам уже ни к чему. Смотрите, что мы имеем. Это ну, мы подготовили специальный оболочку для запуска приложений, которое будем обрабатывать нашим протектором. Сверху у нас блок с незащищенным, с запуском в незащищенном приложении. Меряем время, кстати. Да? Мы делаем простой замер. Время. Запуска приложения и время работы конкретных ну, парочки функций. Одна простая функция — это маленький кусочек кода не сло, без сложной логики. Сложная функция — это уже большой-большой код, который сам по себе дольше выполняется. Ну и главным образом мы хотим понять, насколько, как это влияет, как влияет на производительность защиты протектором. Это важно, эти вопросы сквозят постоянно. Давайте... Начнем с исходной программы. Вот так вот она выглядит. Здесь у нас э, три иконочки. Одна шестеренка – это наша простая функция, две шестеренки – это сложная функция. Обращение к ключу э, будем проверять дальше. Смотрим, что у нас получится с работой простой функции. Да? Вот они наши результаты. Как мы видим, в несколько раз э, отличается время вызова. Время работы функций, и самих по себе незащищенных. Дальше у нас э, идем уже в процесс защиты, как это будет выглядеть у нас. Главное окно утилита. Здесь от нас требуется всего-то лишь добавить незащищенный файл программки. У меня тут уже все подготовлено. Вот он, примерчик этот. На всякий случай откроем, посмотрим. Да, действительно он. Подкладываем. То есть, вот он, наш протектор, знает, что мы, что мы хотим защитить. Смотрите, такой важный момент именно для нас. Здесь мы указываем так называемый номер компонента, что за этим стоит. Это программа, как я уже говорил, наш, наш протектор для разных целей использует аппаратные программный ключи. Наш Гордант. У меня сейчас на компьютере активирован программный ключ. И в этом программном ключе есть так называемый модуль или компонент 1. За ним скрывается набор э, симметричных ключей, IS-ключей для как раз -таки того самого шифрования э, и строк, и кода, и всего-всего-всего. И там же еще есть приятная асимметричная криптография. Э, в общем, вот здесь мы говорим, какой лицензии привяжем, на чем зашифруем наш ПО. Дальше идем на, в раздел настройки и здесь подключаем, ну, я думаю, пока обойдемся символьным только обпускацией для простой привязки к лицензии. То есть это такой самый light по защите. Запускаем защиту. Процесс занимает какое-то время, не очень много. Вот они наши, наш файлик. Давайте... Сравним, Давайте сравним. А, вот оно, в незащищенном виде наше приложение. Как видите, размер не сильно, не сильно увеличился а, самого экзачника, но а, добавились вот эти библиотечки. Это как раз те самые защищенные хранилища. Сейчас там, по сути, много, ничего, много не спрятано, там запрятаны именно проверки а, нашей лицензии. Ну, по сути, больше ничего, потому что вот здесь внутри уже опуссированный код. Мы больше ничего не просили делать. Так, это я закрыл. Переносим эти файлики, ну, как бы папку установки нашего приложения. Вот эта папка. Провалимся наш лаунчер. Да, все подтянулось. А вот мы видим, это уже... Экзешник uh, наш защищен. Давайте его уже запускать. И что сразу бросается в глаза? Бросается в глаза разброс. Бросается разброс, прошу прощения. В общем, времени, времени на запуск ушло гораздо больше. Почти в 7 раз. Это, ну, это нормально, потому что на старте были проверки, были, были обращения к лицензии. Идем к простой функции. Быстро, довольно-таки сложная функция тоже. Как видите, сопоставимые результаты, потому что мы не, не говорили про тектор, возьми и защитить эти функции. То есть не было у него такой задачи. По сути, они сейчас только офусцированы. И, как видите, символно опускаться на скорости работы именно уже самих методов. Ну, как бы особо не повлияло. Можно немножко пощелкать, чтобы увидеть какие-то средние значения. Ну, грубо говоря, от 3 до 5-6 миллисекунд простая функция. Едем дальше. И пойдем уже к тяжеловесной защите, защите от реверса. уже провалимся в протектор. протектор. Не то. Так, а, добавим. Добавим немного защитных. Функций. Усложним механику опускации. Игра в поток уже мы пошифруем, точнее, поопусцируем и пошифруем строки. А для самой программы, смотрите внимание, мы будем выбирать те самые функции. Тут их, в общем -то, много, поищем просто по названию. Да, вот она наша simple function добавили вот так есть у нас еще функция больше да вот она ну и добавим еще одну да, вот, function. да коллеги прошу прощения я Забыл про обращение к ключу. Про обращение к ключу. Быстренько пробежим. Раз, два, три. Причем обратить внимание, если я делаю еще раз, время а, уменьшается. Чуть-чуть попозже про это этого коснемся. Вот выбрали три функции для защиты. Им, то есть мы сказали протектору, возьми, защити, убери из, из тела приложения эти функции. Ну и приступим к процессу. Это не то. Нет, это как раз то, что надо. Как видите, чуть-чуть подрос размер самого экзешника. Было 52 килобайт, стало 53. С хранилищами произошло то же самое, но не сильно, потому что туда попали как раз тела наших методов. И давайте пробовать работать со всеми. откинули все это в нужной папочке идем в ланч да все появилось все подтянулось опять же старт смотрите время старта сопоставимое потому что здесь отрабатывает отрабатывает именно механизмы протектора механизма защиты автоматической то есть та самая проверка лицензии а, смотрим на простую функцию да отработала и прям видно как она замедлилось. Смотрим на сложную функцию. Тоже отработала И видно, что помедленнее. Ну и обращение к ключу. Первое обращение, я говорил, оно чуть медленнее, чем последующее. Это происходит потому, что при первом обращении идет как раз, ну, так называемый, логин к ключу. Да? Проверяется его валидность. Когда логин прошел, следующее обращение, если сессия работы с ключом не закрыта, конечно же, будет быстрее потому что операцию того самого логин делать не нужно уже. Ну и вот такие вот результаты по нашей скорости, по скорости работы нашего приложения мы видим. А, то есть это те нюансы, которые также на, стоит ну, держать в голове, когда вы выбираете протектор, когда вы выбираете а, утилиту для защиты своего точка на приложение. А, так, я думаю, с этим все.